привет приветствую тебя сегодня мы поиграем опять опять с тобой в чужого приветствую тебя можешь подписаться на канал обязательно подписывайся для чего это нужно чтобы получить уведомления о новых видео Итак, пиши мне для того чтобы создавать обратную связь со мной и лично я тебе отвечу всегда, я буду рад тебе ответить елки-палки, ну напиши мне наконец, а то у меня ни одного комментария поставь мне лайк, огромнейший лайк для того, чтобы продвинуть мою трансляцию или мой ролик, для чего это нужно тоже это самое, как бы <связывая> вот дело все в том, что как бы я надеюсь что со звуком все нормально и мне не придется все это перезаписывать вот дело все в том что в прошлый раз мы с тобой прошли эту игру но как бы прошли и так оставили все по э, шаблону и как-то я обработал все видео и куда-то она делась у меня фиг его знает куда э, вот э, как твои дела э, ну что-нибудь напиши мне, наконец-таки Я, на -таки. я жду, жду Вот, Короче, идите К транзицию ту С Акселем В общем, один Тут было Что, короче, я искал вот это помещение Вот здесь я всего Облазил часа два, наверное Все же нашел ходы И все, выходы Вот Тем самым, короче а, что что и было и сделано на, а, на какую кнопку мне нужно нажать Ага. поехали вот и короче все все загадочно как всегда я я не знаю что ты делать потише. и Мало ли на кого давай, давай потише прямо сейчас Услушай, душа моя. Давай так. Вот сядем в твой корабль, нагнем по маленькой и будем трепаться, сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца. Какой убийца? Какой убийца? Убирает людей одного за другим. Мне так страшно. Убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Ну что а как тебе веб-камера мой фейс и тому подобное нравится пиши нет значит я вычеркну -то. так так присесть Так и что нам делать? Ну что-то, под... Этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Надо. Так, вентиляцию. Окей, сейчас пойдем. Да. Первый пойдет Аксель, потом я пойду. Ну. Так было надо. Это ты я. Ну пошли, Аксель. Да встречались пару раз чужаков они не любят даже таких компанийских как я да неужели? я тебя не держу подруга хочешь с ними познакомиться иди, делись здоровье. пушки мне для красоты надо же что-то делать а шо, да мы, да, шо мы шо мы можем списка. сделать двоем мелки выживать. выживать конечно же конечно выживать а что я еще могу сделать елки-палки я ну ничего не могу здоровья, сделать сама держался. понимаешь что страх человеком делает. да уж поняла Да и что? Здесь живешь? Ты что, здесь бухаешь? Уху, у прислуги выходной. Уж <риск риск риск> извини. Погодится. Кто знает, будет ли другой шанс? Так, давай сразу все, все возьмем, все что есть. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась А что у тебя есть вообще? Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. Где? батареи взять не забудь где фонарик а, фонарь похож на не не фонарик, это вообще микрофон елки-палки только не включай где попало а то нас заметит пошли подожди подожди я бухну что ли елки-палки Так, поехали. Сюда, так сюда. И что теперь? Подожди, И подожди. Я посторожу. Подожди, подожди, может здесь интересно какой-нибудь луточек выделяю. есть? Вот уже уже фанавики. Давай, посмотри. Найдите его. спасибо, чувак. единственный выход а батарейка-то у меня нету о вот он нет здравствуй муся новый год так может быть нет вот я же говорил, что. елки Настолько все загадочно, что я даже не знаю. Куда, чего, зачем. Это она? Погоди, я сейчас. Закрыто. У. Давай, Аксель, быстрее, елки-палки у знаю, меня. Что, садятся говорю... батарейки. Давай пошли. Тут мы сначала фонарик выключим. Поехали! Лучше тут не задерживаться. Лучше тут не задерживаться, но давай побыстрее тогда тащи свою задницу. А вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Да, я еще как хочу жить. Как говоришь, корабль-то называется? С Севастополь. Тих, там -то есть. Вроде бы. Да, так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Ничего. Прорвем. И бегаем от стада столько много врагов а и чужое, и еще и люди так теперь тихо и фонарь не включай тихо ты не понял ты чё несешь Эй, ничего он не брал я был рядом мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо. Так, и нужно спрятать. будет сразу. замок который Джоз мастерил, он цел. Я только что проверил. Надо быть на и держать оружие наготове. Кто Надо сообщит, думать, думать, думать, О, думать, он думать, думать, думать. Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю. А ты поменьше говори, за умного сойдешь. Что случилось? Готовьте, папа, у с гости. Ой-ой-ой-ой-ой. молодец Рибли, сюда за мной ну, давай уже, ну, что-то сюда надо он стоит Алло? я что ли за тебя все делать буду далеко еще почти пришли скоро транзитная линия надеюсь твой корабль не улетел что не такого ты ждала от севастополя меня тут вообще быть не должно Рабочая виза неделю назад закончилась. нормальный таки бот дверь обесточена эти уроды нас заперли ясно чтобы открыть дверь надо одновременно нажать на две кнопки я нажму здесь а ты иди ко второму пульту ладно а не второй пульт я вижу На счет 3. Раз, Раз два, три. три. Ну. Акции, что? О, о, о, спасти еще его. А чем, чем, чем, чем. чем? О, все, что плохо лежит? Уберите руки. О. все Пошли. Готов. Сейчас остальные явятся. Надо валить, живо, отвыс, волочи. Ты, -э -э -э, бежим! Дай, дай, -да -да -да -да -да дай, бежать! Стреляйте, он походу мертвый. Они его убили. Ты же его убил. А иначе он убил бы меня. Или ты, или тебя. Ты понимаешь? Я понимаю, что, что за что хрень? Такое? О боже, это он. Там есть. О боже, да. Аксель? Это за херня? Первая жертва. Добраться до транзитной линии. Куда? Елки-палки, если я знал, где эта транзитная линия. Отправление прибытия. скорее всего вот она транзитную линию-то так Скорее это транзит на летние, но как, как сюда попасть, я не знаю еще. Думаю. Ошибись. Может здесь какой-нибудь ключечки есть, не не знающий? А может быть? А -а -а. транзит и чё, где он? он тут рискует жизнью а можно еще раз вызвать его Это не рабочий что-то прибывает вроде бы Наконец-то прибыло. Все. Тех на башне. Найти лифт в центр связи. Ну что, друзья мои. Я думаю, что хватит на сегодня. А мы сейчас сохранимся. Где-нибудь. Где Где-нибудь. Вот она. Я думаю, что на сегодня хватит. Мы с вами встретимся в следующую, На следующей неделе. Да. Может быть, по этой игре. меня по... Не... обязательно вот срочно прям подпишитесь на канал для того, чтобы получать уведомления о новых игрушках, вот, о новых видео. Вот. Это нужно, как бы. Для меня тоже будет важно это. Поэтому пишите свои комментарии. Что вы чувствуете, что вы вообще, как бы, думаете об этом всем, об игре, обо всем. Вот, и ставьте лайки. На этом все. Спасибо.